приветствую всех и это второй урок из серии по анимации с использованием root motion и в этом уроке мы рассмотрим как сделать плавную смену анимации а точнее скорости для того чтобы мы могли не резко сменяться в скорости да То есть мы идем и сразу бежим а чтобы у нас постепенно происходило смешивание и у нас постепенно сначала животное шло ну либо же ваш персонаж Потом бежала. То есть, чтобы это все менялось плавно. Один из способов это использовать интерполяцию внутри Blend Space. Как вы знаете, у нас есть здесь Interpolation Time. И здесь мы в Speed, к примеру, можем выставить точка 5. Но точка 5 мало. К примеру, 5. 1, выставим линейную ну мы принципе видим да как у нас зеленая точка догоняет наш курсор сколько бы поставить давайте поставим не знаю 6 давайте 5 поставим для скорости и посмотрим что у нас произойдет то есть мы переключаемся на бег и у нас животное постепенно начинает бежать мы возвращаемся на ходьбу и у нас животное немного притормаживая начинает ходьбу ну и останавливается также медленно ну, это очень медленно мы выставили здесь я думаю будет нормально где-то 2-3 значения то есть мы постепенно бежим если я нажму резко остановиться то у нас как бы остановка произойдет задержкой то есть это как бы уже улучшит нашу анимацию да при использовании также у нас есть второй способ. Давайте его сразу рассмотрим. Возможно, он кому-то понравится больше. Здесь поставим 0, чтобы скинуть интерполяцию. Давайте проверим. У нас интерполяция нет. Мы можем сразу стартануть. И сделать это уже в самом анимационном блупринте. То есть мы можем провести интерполяцию значений, которые мы переключаем. К примеру, что мы можем сделать? Сделать мы можем в То есть интерполировать float значение. Взять Speed текущий current. Взять Speed Target. Delta Time мы подключим Delta Time X. И интерполяцию выставим, к примеру, 15. То есть давайте посмотрим. возможно 15 это много давайте тоже 5 поставим 2 давайте ну да, 2 значения нам подойдет, то есть мы Стартуем, У нас также происходит э, плавный переход по статам. Если мы резко остановимся, у нас также будет задержка в остановке. Старт. Остановка. То есть также происходит все более плавное. Ну и также я хочу подкорректировать кое-что, а именно высоту меша. Давайте перейдем во Viewport. Э, поставим Back. Э, выберем Mesh. И здесь я хотел бы его поставить вот так. То есть чуть-чуть пониже опустить, чтобы у нас, как бы, животное не летало в воздухе. То есть это выглядит уже а, более-менее хорошо. То есть таким образом мы можем а, сгладить переход между значениями, либо же мы можем использовать интерполяцию а, скорости в Blend Space. А, если мы сделаем и там, и там, то, соответственно, у нас будет а, медленная интерполяция. Поэтому нужно определиться с чем-то одним, где вам удобнее это делать. Вот такой короткий урок. Если он был вам полезен, ставьте лайки, пишите комментарии. И всем пока!